Здравия, друзья! С вами на связи Залевский Денис. И мы продолжаем записывать наши видеоинструкции по социальным сетям, то есть по работе с социальными сетями. Мы озвучиваем методичку, которая называется «Социальные сети от А до Я». Вот, это методичка. И мы, значит, уже две части записали. Так. Вот. И остановились, значит, на том, как, значит, дошли до того, как правильно создать продающий пост. Ну и так, будем продолжать правильная структура продающего поста а еще дополню что как бы озвучиваю данную методичку под видео для с какими целями то есть у нас запущена автоматизация роботизация через роботизацию люди вконтакте на данный момент получают входящий трафик людей Примерно около 100 человек в сутки. Ну, бывает по-разному, да, бывает меньше, бывает больше. Ну, в целом где-то так. И э, через автоматизацию люди получают лиды для регистрации в свои проекты. И, э, значит, исходя из того, что ну, повышается у всех участников роботизации активность ВКонтакте, то есть добавляются постоянно друзья, пишут сообщения, на которые надо отвечать реагировать там, добавлять друзья вести переписку наполнять свою страницу правильным контентом чтобы она была интересна чтобы э, на ней были закреплены посты постоянно выкладывались посты э, с вашими проектами да, то, то есть что вы продвигаете еще раз э, поделюсь то есть уделю внимание тому что неважно да чем вы занимаетесь то есть Продаете ковры, там, собираете мебель, либо продвигаете призм. Либо «Правовед Сибирь», там, либо «Тайга-8», либо Skyway, либо «Таксфон». Неважно. То есть, Ну и поехали дальше. Данную инструкцию мы, я записываю для тех людей, кто не имеет достаточного опыта по наполнению своей страницы, по работе со своей страницей, с кнопочками там, и так далее. То есть изучаем простые истины, да, скажем так. Ну, возможно, каким-то людям, да, кто как бы хорошо уже разбирается в устройстве социальных страниц, тоже это будет полезно. Создавая свои посты, стремитесь к тому, чтобы структура ваших публикаций выглядела следующим образом. Заголовок. Первое заголовок. Вторая ссылка, дополненная смайлами. Смайлы для соцсети ВКонтакте можно выбирать последующей ссылки. Смайлики для Вконтакте. Вот есть ссылочка на, на ресурс. Вк. Сейвер для Windows. Если в каждом своем посте вы будете размещать ссылки, то ВКонтакте начнет приравнивать ваш пост к продающей странице. Как результат, вы перестанете отображаться в поисковой ленте. Предотвратить это довольно просто. Предотвратить это довольно просто. Выкладывайте свои посты как со ссылками, так и без них. При этом доносите до аудитории информацию о себе с помощью иных вещей, Например, правильных картинок. Также вы можете начать вести какие-нибудь новые рубрики. Допустим, рубрику под названием «Как прошел ваш день». В ней вы будете рассказывать, что в течение дня сделали вы. Также вы будете спрашивать, что другие люди сделали за прошедший день. Очень классная мысль. Многие, кто так делает, быстро добиваются результата. Это очень важный шаг, поскольку для успеха в продажах следует не только постоянно продавать, но и нужно постоянно демонстрировать свой успешный образ жизни. Согласен, то есть можно вот этому, вот этой рубрике уделять, например, 5 минут в день. Да? Что такое 5 минут в день? Ну это очень мало. Но как бы уделяя 5 минут в день Тому, чтобы просто записать видео, там, да, рассказать, что произошло за прошедший день, за текущий день. Вы можете получить вообще просто колоссальный результат притока подписчиков, друзей и единомышленников. Это очень важный шаг, поскольку для успеха в продажах следует не только постоянно продавать, но и нужно постоянно демонстрировать свой успешный образ жизни. Обращение, в котором записыв... Третье. Обращение, в котором описывается суть предложения. Пишите небольшие абзацы, состоящие из двух-трех строчек, чтобы ваш текст было удобно читать. Четвертое. Перечисление выгод. Желательно делать описание выгод в виде маркированного списка. Пятое. Борьба с возражениями. Шестое. Призыв к действию. Описание основной выгоды, глагол действия, слово сейчас, слова сейчас, только сегодня. Акции, скидки, кнопка заказать или купить. Ссылка на продающий сайт. Email для обратной связи. Ссылка из Maila. Если ваш, если ваш пост небольшой, то одной ссылки, размещенной в самом начале текста, будет достаточно. Да что такое это? Прыгает все. 40. Схема продающего текста Две схемы ОДС и АИДа Внимание Так Тема Ссылка плюс смайлы Абзац, Обращение плюс суть вашего предложения Маркированный список выгод Которые получит клиент после покупки Борьба с сомнениями и возражениями. Почему нужно купить у вас по такой цене сейчас? Призыв к покупке. Содержит основную выгоду. Глагол действия, Слова сейчас, только сегодня. Акции и скидки. Кнопка заказа, ссылка на предыдущий сайт. E mail для обратного ответа и прочее. Ссылка и смайлы. То есть ну, можно по-разному. Да? Либо в начале призыв к действию, либо в конце. То есть, при написании своего поста вы обязательно должны использовать одну из схем продаж. Например, АИДА. Также учтите, не знаю, что это обозначает. Также учтите, а, то есть, у нас вот почему почему АИДА. А, вот у нас идет просто А, И, Д, А. То есть, А, внимание и интерес, Д, желание, А, действие. А ОДС – это О-предложение, Д – дедлайн ограничения скидки, С – призыв к действию. Ну, то есть, тут уже конкретный такой идет СММ. Также учтите, что дедлайн лучше указывать в начале поста. Дедлайн – это что у нас? Призыв к покупке. Потому что в ленте показывается только первые четыре строчки публикации. Видим, да, что вот показана лента у человека, и первые четыре строчки человек видит. То есть, перейдите по ссылочке, больше не ищите отговорок, почему у вас нет денег на путешествие. Как сделать свой пост продающим? Первое. Придумайте привлекающий внимание заголовок. Ведь от заголовка зависит 80% успеха вашего поста или письма. При этом используйте как самолично придуманные заголовки, так и заголовки, позаимствованные у ваших конкурентов. Используйте эмоциональные триггеры. То есть играйте на чувстве страха людей, на их желаниях, на страстях и так далее. Однако в каждом своем посте вам не нужно использовать триггеры. Создайте одну публикацию и закрепите ее в начале собственной ленты. И В посте пишите, какие выгоды получат ваши клиенты и что потеряют те, кто к вам не придет. При этом обязательно укажите свои контактные данные и ссылку на свой сайт. Ну, вот давайте разберем, что такое триггеры, да, то есть вот эмоциональные триггеры. Например, сейчас вот я участвую, да, то есть как сказать, участвую, являюсь держателем монет призм, как и многие мои друзья и соратники. Вот. И сейчас один призм стоит 1 доллар. То есть сейчас я могу купить там, на 1000 долларов 1000 призм. Но, например, в марте, в апреле один призм будет стоить уже 100 долларов. Ну, то есть образно. Ну, так примерно и должно быть. А тогда уже, например, в апреле, да, за 1000 долларов я куплю всего лишь... Если призм будет стоить 100 долларов, всего лишь... Сколько? 10 призм. Я куплю на 1000 долларов. Соответственно, у человека вот этот идет эмоциональный триггер. То есть можно написать, да, успей купить сейчас, пока призм стоит 1 доллар. В апреле он будет стоить уже 100 долларов. Вот он тебе идет эмоциональный триггер. То есть человек понимает, что, ну, человек начинает, то есть, понимать, что ему нужно... Поторопиться, да, поторопиться и успеть приобрести по доллару, нежели он будет потом приобретать там в 100 раз дороже. Ну и так далее. То есть, то же самое, например, с таксфоном. Успею купить доли, пока они есть в наличии. Потому что доли да, скоро уже закончатся в таксфон на продажу. Есть, закончатся доли, все, купить их будет невозможно. Пока они есть, как вы можете там, ну, кто-то размышляет, кто-то покупает, кто-то там смотрит и так далее, наблюдает. Вот таким вот образом. Так, Третье. Создайте призыв к действию. Четвертое. Используйте смайлики под вашу аудиторию. Например, если ваша аудитория женская, то отдавайте предпочтение цветам и звездам. Как сделать пост продающим? Первое. Привлекающее внимание заголовки. Второе. Использование эмоций триггеров. Страх, чувство потери, желание, чувство принадлежности, жадность, срочность, эксклюзивность, страсть. Призывы к действию. Ссылки. Ссылка на мероприятие сразу после заголовка. Плюс ссылка несколько раз в тексте. Используем смайлы под вашу ЦА. Бизнес, стрелки, ракеты, деньги, женская, улыбки, цветы, звездочки. Используйте слова цеплялки. Например, «быстро», «легко», «просто». Шестое. Демонстрируйте свою экспертность. Делайте это с помощью выкладывания фотографий своих учеников или с помощью скриншотов, демонстрирующих отзыв, отзывы ваших учеников. Седьмое. Используйте разные форматы аудио, фото и видео. Закрепляйте самые важные свои посты. Например, закрепите в начале ленты пост, с помощью которого вы собираете людей на свое мероприятие. Или же пост, который показывает пользователям, кто вы такой и как вы помогаете людям. Используйте хэштеги. Вконтакте не видит хэштеги и метки в тех постах, в которых их размещено более 10 штук. По этой причине уменьшайте количество хэштегов, чтобы соцсеть их учитывала. При этом обязательно создавайте как свои именные хэштеги, так и хэштеги, имеющие отношение к сфере вашей деятельности и к вашей группе. Пятое. Слова цеплялки. Быстро, легко, просто. Экономия выгода. Шестое. Показываем экспертность. Скриншоты отзывов учеников, фото с учениками, наставниками седьмое сочетание форматов фото, видео, аудио, закрепленные посты, собираем на важные мероприятия конкурс девятое хэштеги самая главная задача вашего поста выделять вас из общей массы аналогичных предложений в настоящее время нами ведется работа по созданию сервиса для создания этих, как они называются-то, гифок, совсем забыл даже то есть продающие картинки, да, коротенькое видео, где каждый участник автоматизации получит к этому доступ и будет у человека возможность создать свою собственную гифку, то есть зайти на наш ресурс, который будет выложен в доступ для участников автоматизации, роботизации, Загрузить туда свои картинки и из этих картинок уже составить гифку. Либо воспользоваться каким-нибудь предложением, которое будет уже ну, то есть доступно для всех. Секреты составления заголовков для социальных сетей. Немаловажную роль при написании продающих постов имеют заголовки. Какие заголовки привлекают к себе максимальное количество внимания? Заголовки с вопросительными словами. Например, «как...» почему, куда и так далее. Используйте вопросительные слова совместно э, с описанием желаний или страхов аудитории. А, ну, например, вот тут вот, да, как, как, почему, куда и так далее. То есть, можно писать, а, как я заработал миллион за месяц. Или, а, как я, значит, а, добавил, там, а, не добавил, а, как я увеличил там свой то есть, ну, свой трафик, например, да, в три раза за неделю? Ну, что-то такое, да. То есть, а почему именно сегодня нужно купить призм там? Куда идти, например, в наше там. куда податься, да, ну то есть в какой проект вложиться а, в условиях там, кризиса, да, в экономике, ну и так далее. Заголовки, состоящие из обещаний выгод, к которым можно прийти за конкретное количество шагов. Такие заголовки обязательно должны указывать на легкость получения выгоды и на усилие, которое нужно приложить. В число плюс простое усилие плюс желание аудитории. Заголовки. Заголовки с вопросительными словами. Вопросительное слово плюс желание или страхи целевой аудитории. Вопросительные слова. Как, почему, зачем, где, куда, кто, когда, что, откуда. И так далее. Например, как подготовить свое тело к пляжному сезону. Обещание выгоды за конечное число шагов. Число плюс простое усилие плюс желание целевой аудитории. Число 3, 5, 7. Указание на легкость получения выгоды. Простой, легкий, быстрый, мгновенный, пошаговый, элементарный, понятный. Усилия. Способ, шаг, урок, видео, файл, шаблон, пример, причина, попытка, инструкция, алгоритм. И, например, пять причин поехать в Питер на этих выходных. Третье. Пугающие и шокирующие заголовки. Положительные эмоции продают довольно плохо. Потому что когда у человека все хорошо, он не заинтересован в покупке. Используйте страшилки совместно с описанием желаний и страхов аудитории. Вот оно как, да? Пугающие и шокирующие заголовки. Слова страшилки. Шокирующие, критические, опасные, страшные, ошибки, недостатки, коварные, неизвестные и так далее. Также можно использовать слова, отражающие нежелательные события для вашей целевой аудитории. Налоговая проверка для бухгалтеров. Инспектор полиции для водителей. Аверкиль для водных туристов. Например, никогда не говорите этих слов инспектору полиции. Или, например, как вести себя да, в полиции. Дополнительное отличие правильного продающего поста от неправильного. Регулярно создавайте свои посты, выкладывая их примерно по 5-10 штук в день. При этом один пост вам обязательно нужно запускать с утра, 2-3 поста днем и 3-6 постов вечером. Очень важно делать посты постоянно, не менее 50 штук в день. Один пост утром, 9-10 по, по Москве, 2-3 поста в течение дня каждые 2-3 часа и 3-6 постов и основной акцент в вечернее время. Каждый час, начиная с 5 либо 6 до 22 по москве удобный сервис тут здесь вот http новопресс про удобный сервис публикует во все соцсети можно разбить автопостинг по группам личным страницам естественно если вы будете выкладывать посты самостоятельно то это будет отнимать у вас определенное количество времени в связи с этим пользуйтесь специальными сервисами, например, Новопресс, чтобы запускать автопостинг по группам. Повторяйте одни и те же посты во всех соцсетях, так их наверняка увидит больше, большее количество людей. Используйте различную инфографику. Также не забывайте, что пользователи любят картинки, поэтому используйте в своих постах инфографику. Однако обязательно дополнять такие публикации призывом к действию. Например, «Сохрани, чтобы не потерять». Используйте притчи. Кроме этого, отлично работают притчи, дополненные картинками. Картинки-мотиваторы и фотографии с экспертами. Никогда не рассказываю людям о своих планах. Просто бери и делай. Пусть они удивятся от результата, а не от болтовни. Так. Ну вот, пример, да, что... Притчи, картинки... Выкладывайте свои посты только в пике активности вашей целевой аудитории. В какое время лучше публиковать свои посты? В данном случае все зависит от вашей аудитории, поскольку активность людей напрямую связана с их деятельностью. При этом ВКонтакте есть свой так называемый prime time, и он выгля выглядит он примерно так. Всем продающих инструментов для прибыльного коучинга. Так, тут по времени получается разбито. Понедельник, вторник. Вот во вторник, во вторник самый сильный контент. В четверг самый сильный контент и в суббота маленькая посещаемость. Вот таким образом. Активность в аудитории ВК. Данные предоставлены соцсети.ру. Активность в аудитории. Это получается по возрастам. Видим. Ну ладно, в общем, что тут у нас разбираться? То есть, чем краснее цвет на графике, тем большее количество пользователей находится в онлайне. Активность пользователей онлайн в социальной сети ВКонтакте. Цвет чем краснее, тем больше пользователей онлайн находится в данный период времени. Пробелы. В некоторые моменты времени не удавалось получить данные из ВК. Данные «Россия», «Москва», разные возрастные группы собирались по отдельности. Время по МСК. Из картинки 14.80 видно, что общий прайм начинается с 8 вечера каждого дня недели, чуть меньше в пятницу и в субботу, и заканчивается в 12, ну, по нолям. Активность число пользователей онлайн ВК начинает расти с 8 утра до 4 часов дня, где зависает до, до, до 8 вечера и рост продолжается после чего. Примерно в час ночи начинает быстро падать вплоть до 4 утра. С 4 утра до 7 утра в социальной сети меньше всего людей из Москвы. Если вы будете публиковать свои посты не вовремя, то вы точно будете упускать своих потенциальных клиентов. Как определить, когда именно ваша аудитория проявляет наибольшую активность в соцсети? Используйте для этого данные во вкладке «Статистика». Так вот, когда вы заказываете рекламу по чужим группам, то обязательно учитывайте пик активности своей аудитории. Ведь если основная ваша целевая аудитория находится в онлайне примерно в, в 20.00, то реклама, запущенная в 11 утра, пройдет для большей части нужных вам пользователей незаметно. Итак, мы дошли до умной ленты. Следующий раздел у нас идет «Умная лента ВКонтакте. Как с ней работать?» Сейчас посмотрим сколько времени у нас уже прошло так видим что уже 23 минуты мы разговариваем 24 как бы можно нужно дол, долго не надо задерживаться отвлекать внимание занимать потому что длинные ролики смотреть утомительно сейчас посмотрим по оглавлению так вот правильная структура продающего поста прочитали как сделать свой пост продающим прочитали вот дошли до умной ленты умная лента у нас занимает с 51 по 52 страничку Ну вот наверное мы сейчас ее еще затронем вот до 52 дочитаем там одна страничка у нас и на сегодня завершим так 55. Так, вот она. Умная лента ВКонтакте. Как с ней работать? Благодаря последним нововведениям количество лайков и репостов даже в топовых пабликах во ВКонтакте сократилось. Почему? Причина кроется в количестве посещений этих сообществ. То есть, если сейчас пользователь заходит в какую-то группу довольно редко, то ее новости у него в ленте перестают отображаться. Как результат происходит снижение активности в группе. Чтобы этого не произошло и с вашей группой, постоянно привлекайте новых подписчиков, организовывайте розыгрыши, конкурсы и выкладывайте полезный и интересный контент. Также вы должны копировать чужой материал с умом. Это позволит вашим публикациям располагаться в ленте выше постов конкурентов. Вконтакте, зная, что люди зачастую ведут одновременно несколько идентичных групп, в которые они выкладываются в которые выкладываются одинаковые материалы в одно и то же время. Что делает соцсеть? Блокируют такие идентичные группы. В связи с этим, если вы для продвижения своей группы используете чужой контент, то видоизменяйте его перед тем, как поместить на свою страницу. Определять оптимальный формат записи для своих подписчиков. Существует несколько типов записей. Длинный текст, короткий текст, подборки фотографий, видео, аудио и прочее. Так вот, путем тестирования определите, какие записи заходят на вашу аудиторию лучше. И тогда ваши посты будут в ленте ваших друзей и подписчиков располагаться выше, чем другие публикации. Так. Использовать в записях только медиа-контент хорошего качества. То есть оптимальный размер горизонтального фото должен составлять 700, 700 пикселей, видео 720 или 1080 Постоянно поддерживать общение в комментариях, ведь комментарии дополняют записи, делают их более содержательными, что позволяет им подниматься в ленте выше других записей. Не часто выкладывать свои интересные публикации, так как частые и неинформативные посты снижают интерес ваших подписчиков. Постоянно следить за новостями, чтобы ваши, новости, ваши записи носили актуальный характер. Правильно использовать репосты. Если вы делаете репост, то обязательно сопроводите запись своим комментарием. Использовать инструменты продвижения ВКонтакте. Отслеживать статистику. Итак, мы дошли до э, новой рубрики «Как выкладывать видеоролики в ВКонтакте». Э, на этом завершим данное видео. Благодарю всех за внимание. Если данное видео стало вам полезным, то ставьте палец вверх. На сегодня мы с вами значит, расходимся. До новых встреч!